Всем привет, друзья! На моем канале есть видео про приложение камеры от разработчиков UD Team. И в этом видео я хотел бы вам рассказать еще одно очень интересное приложение от данных разработчиков. Называется оно Launcher Pack. Предназначено оно для тех, кто владеет мультимедийной системой TIS, в частности S-Pro либо CC2, но не хочет, например, прошиваться, обновляться. И данное приложение дает возможность менять лаунчеры на такие как S Pro, CC2, CC3 и какие-то кастомные, которые вы можете настроить под себя. Сейчас я переключусь на экран мультимедиа и подробно вам расскажу про данное приложение. Итак, друзья, для того, чтобы скачать приложение Launcher Pack от разработчиков UD Team, необходимо перейти на сайт udteam.ru. Как я ранее в своем видеоролике про камеру говорил, что... У них есть еще множество интересных приложений Здесь они все перечислены Мы будем рассматривать приложение Launcher Pack Сейчас уже вышла четвертая версия, обновленная Вышла она не так давно У меня есть обе версии, третья и четвертая Сразу говорю, друзья, приложение платное Для того, чтобы им пользоваться в полной мере Его нужно приобрести Цену вы можете посмотреть на сайте Ссылку я вам оставлю Смотрите, для каких устройств подходит данное приложение. Давайте сейчас подробно посмотрим. В самом низу страницы есть информация об условиях приобретения. Также внизу цена и кнопка «Оплатить». Также я ссылку оставлю на данное приложение, вы сможете ознакомиться. А теперь давайте перейдем непосредственно к самому приложению. Сейчас я вам продемонстрирую. У меня установлены, как я и говорил, обе версии. Третья и четвертая, третья и предыдущая. Визуально они отличаются а, как кнопками переключения стилей, так также и по технической части есть доработки, переработки, которые разработчики уже внесли сюда. Четвертая версия включает в себя множество изменений, все их перечислять не буду. Смотрите, когда мы переходим в приложение, нас встречает сразу список стилей, которые мы можем установить. Те, которые доступны, по умолчанию, естественно, он у вас будет доступен. Сверху мы видим надпись Активирована. Это значит, что приложение у меня уже куплено и активировано. То есть я могу устанавливать любое, любой стиль на свою мультимедию. Также, смотрите, здесь есть кнопка «Загрузить стиль», «Выбрать приложение в окне лаунчера», «Не показывать окно лаунчера» и «Скругление углов окна». И давайте пробежимся по стилям. Всего у нас здесь есть шесть стилей. Первый – это а, мой стиль от а, CC3, так как у меня установлена прошивка от разработчика Горд Гелин. Второй стиль – это стандартный стиль S-PRO, либо S-PRO+. А, стиль у них одинаковый абсолютно. Далее, самый первый стиль – CC3. Четвертый стиль – это такой а, своего рода кастомный а, мы здесь видим, что большое пип окно с яндекс Яндекс.Навигатором справа установлен виджет музыкального плеера, внизу у нас вынесены иконки приложений. Пятый стиль практически одинаковый, как с четвертым, тоже есть какие-то мелкие изменения. Это касается боковых кнопок слева. Здесь мы видим, кнопки слева есть, то есть там телефон, настройки, навигации и так далее. В пятом стиле этого нет. Здесь а, больше уделяется непосредственно окну навигации. То есть здесь экран будет чуть побольше. Шестой стиль, а, это как раз-таки кастомный стиль, как я понимаю, который мы можем настроить уже сами под себя. В любом случае, друзья, сейчас я вам покажу, как... Стили эти а, загрузить и установить на мультимедию. А те, которые у меня уже есть, они здесь а, показаны. Стандартный, естественно, первый и второй а, стили это CC3. И также я установил еще пятый стиль. Сейчас я вам его продемонстрирую. Нажимаем и открывается у нас вот такой вот главный экран. Как я и говорил, слева боковых кнопок у нас нету. Большой пип окно с навигацией. Здесь у нас виджет музыкального плеера с возможностью переключения на радио и на музыкальный плеер. В моем случае установлен плеер Яндекс Музыки, так как я использую стороннее приложение, про которое я также рассказывал. Здесь мы видим иконки приложений, которые мы также можем добавить. На кнопку нажимаем плюс и выбираем любое приложение которое нам необходимо видеть именно на главном экране которым вы часто пользуетесь также есть здесь кнопка перехода во все приложения собственно очень удобный экран я сейчас пользуюсь как раз таким но не будем на нем останавливаться долго давайте сейчас сразу перейдем к другим стилем и я вам покажу как их установить. Здесь мы видим второй стиль у меня не установлен, то есть мы нажимаем стиль не установлен, нажмите кнопку загрузить стиль. Нажимаем кнопку загрузить стиль, переходим на страницу сайта UD Team, как раз таки приложение Launcher Pack и здесь мы видим кнопки загрузки стилей. Также они здесь перечислены от 1 до шестого, можете загрузить либо сразу все, либо по одному, либо выбрать а, именно тот, который вы будете использовать, чтобы все не загружать. Давайте загрузим, например, шестой стиль, нажимаем Download, открыть браузер, нажимаем, скачать. Итак, файл загружен. Обязательно нажимаем на кнопку «Сохранить файл», иначе он у вас не сохранится. Нажимаем «Ок». Нажимаем «Открыть» и «Установить». Каждый стиль устанавливается как отдельное приложение. Все, нажимаем «Готово» и переключаемся обратно на наш лаунчер-пак. И мы видим, что, что стиль у нас разблокировался, мы можем его включить. И как я вам и говорил, что это свободный экран, где вы можете настраивать виджеты э, под себя. Здесь мы видим вот такой вот виджет, который мы можем двигать по экрану, установить его в любое свободное место. Также есть здесь сетка специально для того, чтобы ориентироваться по размеру. Можете растянуть уменьшить. Давайте попробуем, к примеру, сделать так. Выбираем приложение. Давайте сделаем, ну, к примеру, переднюю камеру. Нажимаем ОК. И мы видим камеру. Естественно, ничего не видно, потому что она у меня грязная. Но... Давайте еще попробуем кастомизировать. Также долгим нажатием на экран мы можем переключиться на выбор виджетов. Переходим и добавлять сюда любые виджеты, к примеру, э, я не знаю, вот музыкальный плеер, да, допустим. И разместить его в любое место. Получается вот так вот у нас э, виджет радио, здесь у нас виджет музыкального плеера. В общем, вот таким вот образом можем кастомизировать главный экран. Давайте переключимся, например, на третий стиль. Это у нас стандартный стиль, как я и говорил, CC3, который был самым первым. Также, друзья, есть еще одно очень интересное приложение данных разработчиков, про которое расскажу, скорее всего, в следующем видео. Называется оно UDT Widgets. Здесь мы можем выбирать виджеты для музыкального плеера и также устанавливать иконки радиостанции. Здесь есть огромный выбор иконок. В своем следующем видео я про это вам расскажу, если будет интересно. Также здесь, видите, есть 6 стилей. Все это взаимосвязано. Устанавливая данное приложение, у вас будет автоматически установлено радио от Multimedia CC3. Так что все это совместно работает. Если вы хотите установить приложение, например, Launcher Pack, то рекомендую сразу установить также и приложение udt виджетс совместно они довольно-таки прекрасно работают так как они дополняют друг друга в общем друзья давайте подведем итог данное приложение подойдет тем у кого установлено мультимедиа с про либо там king bits неважно и не хотите заморачиваться с прошивкой обновлять там до версии cc2 либо cc3 если такая возможность есть вы можете установить данное приложение кастомизировать так сказать свою мультимедию как вам нравится. Вот лично я использую данное приложение. Я, так как мне надоедает иногда главный экран CC3, я переключаю, соответственно, на какой-то другой, либо кастомизирую под себя, так, чтобы у меня на главном экране были те виджеты и приложения, которыми я реально пользуюсь. Ну, а на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео вам понравилось. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем удачи на дорогах. Всем пока.